девочки вот такой нежный посмотрите насколько он пышный Девочки, всем привет! Сегодня я готовлю пеку пирог-облака и хочу с вами им поделиться. Пирог достаточно прост в а результат превосходит все ожидания. пирог нам понадобится творог, такие творожные облака, которые будут поверх теста, которые необычайно нежные, воздушные. И я уверена, что этот рецепт займет достойное место в копилке ваших рецептов. Кому интересно, оставайтесь со мной, я расскажу, как его приготовить. Девочки, приступаем к приготовлению пирога. Все ингредиенты я оставлю в описании под видео. Первым делом выливаю в емкость, в которую буду перемешивать наше тесто, кефир и соты. Здесь у меня пол чайной ложки. Все это перемешаю. Сода с кефиром даст небольшую такую реакцию, когда появятся на поверхности пузырьки. Видно, девочки, как сразу, вот прям кефир, он такой прям стал воздушный. Далее добавляю сюда два яйца, сахар, растительное масло. Добавляем ванильный сахар или ванилин у меня. Сейчас все перемешаю миксером. В муку добавляю разрыхлитель, немножко его перемешаю и уже ввожу тесто, просеивая, так тесто и мука обогатятся кислородом, тесто будет очень вкусным. Я ввела всю муку в тесто и вот такой кустоты оно у вас должно получиться. Оно немножко жиже, чем 25% сметана, но вот такое. Сейчас приступаю к творожным облачкам, к творогу я добавляю сахар и одно. Вот эту массу сейчас до однородной мы с вами перемешаем. Надо ее перетереть. Ну вот творожную на начинку я перемешала, у меня здесь грамм 280 творога, я положила 3 столовые ложки сахара. Если любите послаще, можно положить одну ложечку сахара, можно также сюда добавить ванилин. Так, а после того, как наше тесто готово, видно немножечко оно так начинает пузыриться, мы сейчас его переложим в форму. Но формы, в которой я буду запекать, я застелила бумагой для выпечки и края смазала растительным маслом. Сейчас я сюда переливаю тесто. переложкой вот таким образом мы выкладываем на тесто наши творожные облака вот так можно их немножечко туда вдавить можно их скатать шариками потому что вот творожная начинка она достаточно такая не жидкая и с нее можно шоколад скатать в шарики пирог в разогретую до 180 градусов духовку на верхнем и на нижнем режиме минут на 40-45. Можно проверить это при помощи зубочистки, насколько пропекся пирог. девочки испекся я его сначала поставила на 40 минут и проверила его шпажкой было недостаточно еще оставила минут на 10 и вот в тех местах где тесто надо проверить в идеале на палочке не должно быть не пропечено тесто тех местах где у нас творожная начинка там может оставаться потому что вот видите творог он нежный мягкий он при остывании потом затвердеет и пирог немножечко осядет и как я и сказала, не пропеченного теста не должно быть. Сейчас я его достану и дам ему немножечко остыть. Так, ну вот пирог у меня буквально 5 минут постоял. Видно, как он уже сам отходит от краев. Я немножечко прошлась лопаткой по краям, чтобы его легче достать. И сейчас я его выну из формы. Еще горячее. Вот такой красивый со всех сторон пирог облака у меня получился. Так, ну вот таким красивым и простым пирогом я сегодня с вами поделилась. Мне кажется, он очень простой в приготовлении. Я вообще люблю пироги такие простые в приготовлении, потому что ну, они достаточно быстро съедается и с ними меньше возни. Сейчас я его разрежу и посмотрим, какой он у нас внутри. Так, девочки, вот такой нежный, посмотрите, насколько он пышный, пышет вот эта творожная начинка, она просто тает во рту, я просто уверена, что этот рецепт достойный, займет место копилки ваших рецептов семейных, и он вам, я уверена, понравится, потому что пирог необычайно вкусный, он очень простой, невероятно ну а всем, кому понравился рецепт, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о новом выходе моего рецепта. Также заходите на мой кулинарный сайт, ссылку вы найдете в описании под видео steprecept.ru Всем пока!